Четвертая итоговая часть с финалом истории про картинку на 50 тысяч шекелей. Шаном, здравствуйте, я Викториас, и в этой серии видео я освещаю ситуацию по делу, иск на 50 тысяч шекелей по поводу нарушения авторских прав. Итак, э, в первых нескольких частях я рассказала о ситуации, о том, э, как был составлен иск, э, что требовал истец, и э, также там были выражения на иврите. В этом видео расскажу о финале истории. Иск благополучно закрыт. Э, на иврите это будет так. Твия нидхета. Как бы Твия – это иск, нидхета – отодвинут, отклонен. Лидхот – это вообще толкать. Да? А лидха это вот оттолкнут, да, но на русском так не говорят, на русском скажут отклонен. И как это произошло? За неделю до судебного заслушания, это называется дейон гдам мешпат. Диюн это обсуждение, гдам это перед, пред, мишпат это, ну то есть досудебное, предсудебное слушание и на этом слушании уже участвует судья, и судья выслушивает обе стороны, это то, что должно было быть, и э, говорит о том, что вот здесь, вот, допустим, у вас сильная позиция, вот здесь вот у вас слабые у вас такие шансы, у вас такие риски. Шансы – это сику-им и риски – это сику-ним. Слова, похожие на иврите сику-им васику ним и говорит о том, что стоит продолжать, не стоит продолжать и так далее. Но мы до этого, до судебного заседания не дошли. За неделю моему адвокату звонит адвокат стороны сца и говорит: "Такши, они Лору целейт Кадембати Казе. Послушай, я не хочу продвигаться дальше по этому делу. Они Лору целейт Кадембати Казе." Я хочу прийти к компромиссу, к мирному соглашению. Эскер – это договор, соглашение. И Пшара – это компромисс. После этого мой адвокат звонит мне и рассказывает о том, что предложила та сторона. И я говорю, да, замечательно, только мои условия такие. А это мое предложение. Мое предложение – это не более 5000 шекелей. Мой адвокат звонит... Адвокатусть да, потому что ну, напрямую, когда есть адвокаты, как бы враждующие, да, условно, стороны, они не могут пересекаться. И э, в такой ситуации мой адвокат звонит ему, и в итоге они пришли к мирному соглашению. Мы приняли решение прийти к компромиссу. Отвиядник там, да, иск отклонен. Я заплатила то, что мне нужно было. И... То есть с сумма 50 тысяч шекелей через грамотную позицию, через спокойное состояние, через uh, четкий диалог. Мы пришли к оптимальному решению и в итоге судов не было, иск отклонен. Истец, кстати, на этом деле не заработал ничего, то есть в принципе вот эти 5000 шекелей только-только, если даже может быть и нет, покрывают издержки на адвокатов, потому что услуга адвоката в данном случае включает михтавы траа, это письмо уведомление, письмо, в котором сообщается да, о том, что вообще -то тут что-то любеседер, да, что-то не в порядке, потом после этого птихат тик, открытие дела и михтав твия и исковое письмо, и дальше вот эти все переговоры все остальное, это все стоит денег. Мои расходы по этому делу составили 1750 шекелей на ответ на михтава А. значит михтав на михтава А. 1750 шекелей, дальше следующий этап, это уже вот это после того, как мне подали иск, вот эта досудебная часть стоила для меня 3800 шекелей, если бы мы пошли в суд, то еще 3800. И плюс 5000 тысяч компенсация, которую я выплатила. То есть, в принципе, это было самое выгодное предложение в смысле оплаты услуг адвоката из всех, которые я получила. И вы видите, что суммы тут достаточно большие. Поэтому я призываю всех, кто это видео смотрит. Если у вас свое дело, свой сайт или так далее, проверьте все картинки, которые у вас там есть на предмет авторского права. Используйте только картинки, которые находятся на бесплатных фотостоках или на оплаченных вами фотостоках. Проверяйте, что там указано, какие там, какая лицензия на использование. Не используйте просто картинки, которые вы нашли в поиске. Если вы преподаете, вы используете какие-то материалы в своих презентациях, обращайте внимание тоже, кому принадлежат права на те или иные материалы. И если вы просто пользователь и... Как бы не связано с какими-то такими вещами, то обращайте внимание тоже, где вы что вы в интернете скачиваете просто так и куда вы это несете. Потому что, в принципе, у каждого материала есть свой автор, есть авторы, которые легко дают разрешение на использование своих материалов, есть авторы, которых недоступны. они недоступны по каким-то причинам, есть условия использования э, видеоматериалов, аудиоматериалов, фото и так далее. Поэтому, пожалуйста, проверяйте. И я всем желаю. Э, Всем желаю, всем желаю всего хорошего. С вами была я, Виктория Раз инфобокс, там вся подробная информация о предыдущей серии этого видео, также слова на иврите, бесплатные материалы по ивриту, информация о программах школы ивриков, все есть внизу под этим видео, и до встречи в следующих видео. Реагируйте, комментируйте, и всего вам самого доброго.